Приветствую вас, друзья! Вы на youtube канале Все для клёва Тема сегодняшнего видео битранер. Многие рыбаки, не знающие этого приспособления на катушке, избегают его использования, отдавая свой выбор катушки с одним фрикционным тормозом, передним или задним. Катушка с битранером имеет два фрикционных тормоза, которые не зависят друг от друга. При этом очень удобно использовать передний фрикцион в режиме вываживания рыбы, который можно настроить на сглаживание рывков, а задний это битранер, настроенный на режим ожидания поклевки. Таким образом, чтобы рыба не утащила удилище с поставки в воду, в то время, пока вы отвлеклись на жарку шашлыка. Чтобы активировать битраннер достаточно пальцем отвести рычаг. При этом сила натяжения лески настраивается задним регулятором флекциона битранера. Таким образом, вы сможете совместить рыбалку с отдыхом, не боясь заснасти при поклевке трофейной рыбы. У нас в магазине сможете приобрести катушки как с битранером, так и без них. У нас они в широком ассортименте.